друзья вот так вот здесь красиво интересно что здесь будет в 2031 41 наверное я уже не оживу. друзья жалко вы не можете вдыхать этот воздух которым я сейчас дышу на думаю вы представляете себе да? друзья давайте пройдем пройдемте с вами пройдемся вернее. зайдем не знаю как правильно а, в этот питомник и посмотрим, какие там есть животные. Люди говорят, что каких-то привезли. Видите, вольерный комплекс Дом Лани. Друзья, вот такие вот здесь. Прям как в Дмитрове я был. Видеоролик тоже. Их вот какие, видимо, какие здесь бывают насекомые. Я выкладывал. Кто-то из вас, наверное, смотрел его, кто-то нет. Посмотрите, если не смотрели. Там тоже были куры, интересные птицы, вернее всякие и голуби, и куры. Хотя, друзья, в какой-то степени это тоже животные. Птица, там не знаю, лисица для меня это все одно и то же животное. Давайте посмотрим, посладимся. Здесь уже реально пахнет, пахнет, пахнет животными. Как в зоопарке. Наверное, всем знаком с детства этот запах зоопарка. Вывески интересные, люди, видите, хотят как птицы видите, в крыльями взмахнуть, А ходить, друзья, здесь нельзя по газонам, видите, над Друзья, если меня выгонят или отстрахуют, то хотя бы я поднимаю для вас этот видеоролик. на свой хоть страх и риск, как я обычно говорю. Запах здесь, конечно, стоит, аж, бьет в нос не каждому это конечно понравится сужена от кроликов друзья этого люди тоже снимают друзья я думаю этот видеоролик заслуживает такого жирного лайка давайте поближе поближе подойдем и поснимаем смотрите какой красавица. Вон там вот зайдите, очень красивые олени, вот, а если хотите можете на мой канал подписаться, я их прям крупным планом снял, вот так с вами сейчас стою, они так редко подходят, и можете посмотреть видео. Жека называется канал, Жека родительский дом, вот в поиске ютуба наберите, и вот где-то через неделю я смонтирую, я выложу. Плюс я вот в метрове тоже снимал, тоже вот ну, там больше животных тоже, если любите YouTube смотреть, смотрите. Надеюсь, это видео, друзья, заслуживает вот такого вот журнала лайка, комментариев и подписки, если вы не подписаны на канал. Жека на мой друзья канал. Друзья, вот так вот здесь красиво. Видите. Ну что-то сегодня очень много людей. Как-то я не ожидал, что сегодня будет столько людей, друзья. Как-то очень-очень много. Наверное, то, что сегодня суббота, 7 августа 2021 года интересно что здесь будет в 2031 41 наверное я уже не доживу скорее всего друзья но видео это останется надеюсь youtube еще будет существовать и вы посмотрите включите нажмете на это видео и будете наслаждаться тем что сейчас мы с вами видим моими глазами вы смотрите на всю вот эту друзья красоту вот. жалко вы не можете друзья сейчас разверну камеру друзья жалко вы не можете вдыхать Этот воздух которым я сейчас дышу на ну, думаю вы представляете себе да, как это на природе конечно много еловых деревьев и также есть лип... липственные да и воздух здесь конечно очень чистый приятно дышится очень приятно Всем советую выезд на природу. Какой вот, друзья. Парк уже заканчивается. Это дорожка. Мы выходим на проезжую часть. Там, кстати, храм, который я вам обещал показать, находится. И, кстати, лечебница прямо на нас с вами смотрит. Вот мужчина, где пошел, то есть он свернул налево, а нам прямо вот куда бабулька зонтиком. И там а, идет бабулька с зонтиком, там находится прямо, прямо перед нами, я так понял, санаторий для душевно-больных а, психоневрологический а, Ну не, не диспансер, а как как у них называемый, Типа психушки что-то. Кстати, трактор поехал а, а, Видимо Моет асфальт. Ну чего вы мы, мыть, друзья, дождик пошел, видите, пошел дождик и. Вон, кстати, вот этот вот, я вам говорил, питомник с животными, но животных здесь нет, я был здесь пару месяцев назад, но животных, к сожалению, так и не обнаружил. Видимо, он закрылся временно, вернее, не то, что даже закрылся, я а туда на территорию вошел, но, скорее всего, просто животных куда-то переместили. С чем это связано, друзья, я не знаю, поэтому не могу вам точно ответить. Надо брать нормальную видеокамеру. Устал я уже. Замучусь сделать видеомонтаж я с телефона, хотя его делаю, но это даже в чем-то сложнее, чем, например, с компьютера. Видите, люди пришли животных посмотреть. Так, ну что-то животных я не вижу. Давайте тоже с вами пройдем и посмотрим. А что там, есть там животные там? Да. А, привезли уже, что-то был. Да, нет, нет. Сегодня тоже там точно. Да, не, я был здесь полтора назад. Не было, вот был этот, как его, лось был там, вопитный. А, а вот этих не было, там, то, что там написано, описано, обыкиса даже а я вот читал.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 и посмотрим какие там есть животные люди говорят, что каких-то привезли вот вот так такое вот, друзья такая вот там, табличка, надпись на ней ну может можете почитать то, что Липовая аллея высажена ветеранами и жителями Зеленограда в память о воинах 354-й стрелковой дивизии в 2013 году. На эту к питомнику, думаю, информация не дать не относится. Давайте с вами зайдем в сам питомник. Вот, и видите, вольерный комплекс, дом Лани. Посмотрим, что есть там интересного. Давайте пройдем вовнутрь и посмотрим, что есть. Ну, пахнет уже как в зоопарке. Друзья, гуляют люди. Я был здесь месяц полтора назад. Животных здесь не было. Видимо, их куда-то привозили. И вот сейчас, на радость вам и мне тоже, их привезли. Видите, какой... О, какая васиха деревянная. Или лось это кто, он это или она. О, проходи. Маленькая девочка. Здесь даже куры есть. Как красиво смотрит. А потом что он делает. Хотя он наполнится. Он выводит меня. Друзья, вот такие вот здесь. Прям как в Дмитриеве я был. Видеоролик тоже.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 птиц пока что до животных мы с вами не дошли хотя друзья в какой-то степени это тоже животные птица там не знаю лисица для меня это все одно и то же животное давайте посмотрим посладимся и вот здесь друзья породу а вот кстати что это за домашняя курица ведь домашняя курица домашняя курица учет на домашнюю она не очень смахивает вот те вот вот эти вот рыжие да а вот эти вот какие-то они пишите в комментариях что это друзья за порода кур давайте я поближе сниму думаю меня за это не оштрафуют такие вот друзья куры И... Они поближе подошли к нам с вами. Ладно, давайте не будем лазить по газонам. Какие-то здесь вывески интересные, люди, видите. Хотят как птицы. Видите? крыльями взмахнуть. Вы знаете, здесь тоже какие-то животные, но я их не вижу. А, вон. Тут, кстати, друзья, королевский пазан. Это мы с вами находимся в Зеленограде. Вон он, друзья, пазан. Друзья, если меня выгонят или отстрахуют, то хотя бы я поснимаю для вас этот видеоролик. На страх страх есть, как я обычно говорю. Смотрите. Это у нас, наверное, да, золотой фазан. Золотой фазан. какой друзья она может с вами посмотреть поближе вот он друзья красавец смотрите да как какой такой красавец друзья но из-за вот этой вот крапивы его не не очень видно хорошо за крапивой вернее ну как могу я вам показываю В принципе вот он красавец что-то там нарыл себе клюет наверное корм у него вольерка клетка такая вот тут у него такая ветка на ней, наверное, он отдыхает, Видите, как важно шагает, пошагивает, друзья. Ладно, пойдемте дальше, пойдемте дальше, я тут уже наследил, так нормально. Так, тут вот какие, видимо, какие здесь бывают насекомые. В этом парке. Смотрите. Очень интересно. Мне лично, вам не знаю, а мне интересно. Ну ладно. Не будем тратить время. Смотрите, друзья. Здесь уже реально, друзья, здесь уже реально пахнет, пахнет, пахнет животными, как в зоопарке. Наверное, всем знаком с детства этот запах зоопарка, запах с животными. Кому-то он, наверное, до тошноты противен, а мне наоборот. Довольно-таки э, окунает меня в детство. Вот, э, да, правильно слово, наверное, подобрал. друзья это у нас домашняя индейка смотрю все домашние птицы очень много наверное для городских жителей кто у кого нет деревни кто не в городе ой кто вернее в городе друзья проживает извиняюсь для тех это и я хочу диких поснимать для вас друзья диких животных надеюсь мне это удастся сегодня видите какой я поближе подойду смотрите какой индюк идет Ой, друзья Дождик, дождик, очень сильный дождик. Как нагло. Вот животные попрятались вальвер. Интересно, тут штрафы есть то, что по газонам ходит, или нет? По <связывающие> э -э, Охранник подойдет. По подойдет, да? Уже было такое, да? да я это не такое. Ага. Смотрю, вся птица попряталась из-за дождика. <связывающие> а их же увозили, да, по-моему, этих животных? Смотрите. Так. Друзья, мускусная утка, и вот здесь тоже утки. Надо было что-нибудь с собой взять, чтобы покормить, но ничего с вами не взяли. Друзья, вот. кролики. Да, зайка выше, зайчики А что-то как-то далеко они от народа этих кроликов поместили, да. что даже если ребенок вот такой вот маленький, то вообще не, не не увидит, что там находится. А ходить, друзья, здесь нельзя по газонам. Видите надпись белые кролики вон, кстати, друзья вот так, я думаю, лучше видно хотя бы вот так для вас поснимаю вы можете сами сюда приехать вот, и понаблюдать вот, друзья, и утка выползла, вышла Вещи. Друзья, приехал поснимать а парк, а как я гуляю в парке с вами, а оказались мы, с, мы, мы с вами оказались питомники, видите, как интересно. Вот. Ну давайте, раз мы питомники, я вместе с вами, вернее, вы вместе со мной посмотрите всяких животных интересных. Но запах здесь, конечно, стоит аж, бьет в нос. Не каждому это, конечно, понравится. Сыдина от кроликов. Запах очень такой резкий, резкий, который бьет прям нос в глаза. Но я человек деревенский, я привык для городских людей. Конечно, это будет, друзья, в диковинку, такие вот кролики. поближе к ним, друзья, подобраться. Видите, да? бегает больше друзья там та птичка на цесарку похоже бегает бегает а кролики конечно здесь очень гигантские Зайцевые кролики написаны на, на вывеске на этой на табли... на табличке. Вот оно. Все друзья, поближе подойдут. Такая вот. его утка, ну и видно, Такого, друзья утка и не хочет под дождик обратно. там вы слушайте колокола звенят, друзья оттуда звук доносится, там находится храм Никольский храм Никольская церковь храм наверное больше храм так давайте дальше с вами пойдем думаю здесь съемка не запрещена думаю можно поснимать тот мостик детишки с родителями глядя Ваши документы. Чем дети какие Друзья, здесь тоже какие-то лавочки. Вот яркость подправлена. Друзья, видите, надпись, животных не кормить, они могут погибнуть. Это оленя, да, я так понимаю? Лань. Лань. Друзья, это лань. Никто очень, недалеко. Тоже снимают. Красавец. Сюда, да. сюда. боятся, наверное, ближе подходить рога конечно шикарные тут маленькие друзья я так понимаю это вот олененок это тут уже родители я думаю этот видеоролик заслуживает у такого жирного лайка комментарий смотрите как он близко к нам решил понайти Видите, какой красавец поближе поближе подойдем и поснимаем смотрите какой красавец Друзья, давайте расследуем его красавцам, <мех> куда у нас приведет. <мех> Шикарные рога, <мех> как бархатные. Это лошадь Это или Посмотрел и шел по своим делам. Ага, смотри, смотри это оленята. А, а тот был взрослый, у него рога есть. Да. Вон они. Ермьется, я рвнется. Друзья, вся семейка в сборе. Попалень, оленята. Ага. Я люблю это вообще. А это по месу разбито. Мама! Мама! Друзья, маму, наверное, съели, но лучше потом было не так. с вами пойдем пойдем дальше гулять надеюсь это видео друзья заслуживает вот такого жирного лайка комментариев и подписки если вы не подписаны на канал жека на мой друзья канал пойдемте Мы с вами уже посмотрели Самое интересное Ради чего стоило, друзья, здесь оказаться Друзья, давайте Повернем налево может быть там тоже какие-то есть животные, а нет, здесь аптекарский, аптекарский огород, я не знаю, друзья, что это обозначает название, напишите в комментариях, что это такое, аптекарский огород, наверное, какие-то здесь редкие виды растений, которые используются в медицине, может даже научный. Но мы с вами э, сюда не за этим пришли, а посмотреть животных, которых мы с вами увидели. Здесь, кстати, закрыто сюда. Я так понимаю, пока нельзя зайти. Вы, друзья, здесь замок и степить. Замок сюда попасть. Нам с вами не получится. Вон люди на меня смотрят, как на корреспондента, репортера, на блогера. Сейчас слово модное, блогер. Он уже и друзья, и утки, зайцы, кролики. Уже и утки вышли. Мы с вами можем на уток полюбоваться Друзья, ставим Ставим обязательно лайки, друзья И, и комментарии Ну, Я очень вас прошу поставить какие-нибудь Интересные комментарии Вы не часто это делаете Но я же не зря хожу по газонам Рискую, что меня отсюда выгонят И все ради вас, друзья Ради ваших лайков, друзья, и комментариев Поэтому прошу также подписаться На мой канал, а наш с вами Если вы подпишетесь, друзья, будет канал наш с вами Жека Такие вы, друзья Утки. И цесарка. Цесарка. Вот это вот, друзья. Цесарка. Вот это вот утки. Вот это вот. Я не знаю, почему здесь ничего не написано. Написано серебряный фазан. И мускусная утка. Ну вот она, друзья, мускусная утка. Такая вот. Видите? Некоторые из вас просят, чтобы я не комментировал видео, давайте поэтому я немного помолчу. И мы лучше с вами посмотрим, чтобы потом не говорили, что я там, зачем я говорю, ролики какие-то, слова вставляю, вставки. Думаю, друзья, утки не очень интересны. Самое интересное были олени, ради которых мы ради которых мы сюда пришли попали вообще раньше друзья друзья раньше назывался этот питомник дом ланин по-моему сейчас так называется вот лани мы не увидели но олени хотя это наверное может и есть лань друзья а да я спутал с вами, друзья наверное вани э, мы с вами и увидели то ради чего э, я сюда в прошлый раз при, приходил но не получил того результата, который у меня вышел сегодня, поснимать для вас с вами Мы это сделали. Такие Птички, друзья. Смотрите, какие.. Интерес... Какая интересная птица. Снимаю. Поближе. Чтобы вы рассмотрели. И вот здесь индюшки Посмотрим. Посмотрите какая важная птица, да, друзья, это индюк, если кто не знал, почему есть такое выражение, как надулся, как индюк. Они также, друзья, надуваются, когда злятся. Обокнояльная это красавчик. Вот это индюки. Так что, друзья, не будьте индюками. Друзья, не будьте индюками. А подписывайтесь на канал, ставьте лайки и такие вот жирные комментарии. Индюки, индюки. Домашняя индейка. Другичек прошел, им там придел, да? Ну и домик он там они поднимаются дождя Тише, кто нас ругает и они убегут, спрячутся. Ой. Кричать тут нельзя. Да, проще смотреть на да, глазки. Да, да. Друзья, пойдемте уже к выходу. Ой, Длинный будет ролик, но ну, думаю вам он зайдет. Давайте напоследок поснимаем, смотрите, какая птица красивая. Не знаю, видно вам, нет. Не буду я уже ходить по газонам больше. Прям такая жар птица огненная. Золотой фазан. Как-то они расстояние сделали, что -то. Если ребенок вообще, мне кажется, не, не, не увидит, особенно кролики там. Подойти не а? Подойти, а? Подойти. Подойти. Подойти. ну я, Подойти. я ходил как бы, не знаю, ходил. Ну, Если выгонят, контент для YouTube, чего там, так меня спинками отсюда выкидывают. Но если ближе, если, вернее, отсюда не видно, то чего делать? Смотри, там такое тоже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 Жека родительский дом вот, в поиске ютуба наберите и вот где-то через неделю я смонтирую я выложу Хорошо. плюс я вот в Митрове тоже снимал тоже вот ну, там больше животных тоже если любите ютуб смотреть, смотрите Хорошо. спасибо Хорошо. хорошего дня вам спасибо. спасибо друзья друзья давайте пойдем уже вон отсюда видите, я себе новых подписчиков нашел надеюсь, люди на меня подпишутся как и вы, кто не подписан вот. ну и конечно, поставить лайки и комментарии буду я повторять и много раз повторять что я хотел бы от вас слышать гром, друзья гроза скоро будет, наверное, ливень сильный поэтому нам сегодня крупно повезло что мы все-таки поснимали такие интересные, друзья, кадры Давайте, друзья, пока.